Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта», Я ведущий Роман Полинсков. И сегодня мы с нашим хорошим другом Алексеем Николаевичем Ливановым, который часто бывает в нашей программе, будем подводить итоги сезона 2017-2018 и открывать сезон 2018-2019. Ну, открывать это громко сказано, приоткрывать уж, зовется тайно, чтобы у нас будет в новом сезоне. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте, Роман. Итак, по э, прошедшему сезону, кратко пробежимся по итогам. Что получилось сделать, что не получилось? Сезон 2017-2018 выдался очень интересный, на мой взгляд. Отрадно то, что в концовке наши спортсмены, студенты добились высоких результатов и буквально в последних видах шагнули вперед и завоевали первое место в спорта с чем я и поздравляю наших спортсменов, наших преподавателей, тренерский состав. Хотелось бы выделить несколько направлений, которые у нас традиционно приносят результаты. Это гиревой спорт, фитнес-аэробика, представитель легкой атлетики и игровых видов спорта. Данные команды у нас на протяжении нескольких лет приносят высокие результаты, добивается все новых и новых высот. Надеюсь, и в будущем сезоне. В сезоне 2018-19 данные команды продвинутся еще на ступеньку и будем болеть и гордиться ими. Mm -hmm. Вот главный вопрос, который лично меня интересует и болельщиков нашей сборной, что будем делать с теми пробелами, которые у нас появились в межсезонье. Напомню зрителям то, что у нас Илья Харитонов закончил вроде бы играть за нашу сборную, так он выпустился, да? А да, вот, вот, Кто у нас станет новым капитаном, вот это интересно. И в других видах спорта есть ли такие дыры, как мы будем... Залатывать. К сожалению, студенты заканчивают университет, не все продолжают учиться в магистратуре и аспиранторе. Некоторые наши лидеры сборных заканчивают аспирантуру, то есть дальше уже обучение заканчивают, и возрастной есть критерий, который нужно учитывать. Да, если начали говорить о хоккейной сборной, которая мне ближе, к сожалению, в этом году у нас закончили ряд игроков. Не только Илья. Спасибо капитану нашему. И среди окончился наш университет есть еще и Руслан Незамиев. Это два представителя чемпионской нашей сборной, которые в 2012 году выиграли первый чемпионат. Ребята на протяжении всего периода. Достойно представляли наш университет, как на республиканский, так и на всероссийском уровне. Есть проблемы у нас и в других сборных, заканчивают ряд игроков и по баскетболу. Волейбольная команда, единственная, наверное, только основной костяк у нас остается. Надеемся, в этом году придет к нам в университет учиться и защищать... На спортивной площадке новые игроки высокого уровня. Хотелось бы э, также, чтобы наши команды блистали и при, э, достойно представляли наш университет. Uh -huh. Но ну, вот э, кого больше бы хотелось э, заиметь в э, новом сезоне? Вот, насколько я знаю, в волейболе мы всегда сильны, мы всегда попадаем в тройку, вот, в двойку лучших команд. В баскетболе тоже. вот По большому футболу есть вопросы: то, что вот мы Становились в шаге от. А нет, извиняюсь, не в шаге. но вот, в общем, остановились уже близко к верхней строчке пьедестала и к хоккею, когда вот можем взять уже чемпионство. В принципе, кого нам не хватает. Ну, у нас в данных видах спорта есть очень сильные конкуренты, наши партнеры, спортсмены из Положской Академии. Довольно-таки тяжело с ними бороться. Но в любом случае игры с, именно с данным соперником вызывают большой интерес у болельщиков и у самих спортсменов. Интересно все-таки показать себя, проверить силы. Но если говорить отдельно о игровых видах спорта, в волейболе в этом году, если в мужской более-менее что-то понятно и косяк у нас остался, Будут изменения в женской команде. Но данная команда у нас девчонки опытные, -таки. они успешно всегда представляют наш университет. И здесь во главе опытный тренер Артем Павлович. Я думаю, у девочек проблем не возникнет, и они также удержат вторую позицию. Ну, дай бог поборется за звание чемпиона. В других видах спорта, если рассматриваем футбол, да, здесь у нас нет профессионалов, нет игроков, но в этом, по итогам прошлого года команда собралась у нас довольно-таки интересная, команда дружная. И в последний момент буквально не хватило пару шагов, чтобы побороться за первое место, за чемпионство. Думаю, в этом году ребята соберутся, попробуют еще раз дать бой Академии и сдвинуться вверх по трудной таблице. Хорошо. Насколько я знаю, через месяц, можно сказать, даже через полмесяца стартуют предсезонные сборы у наших ребят, а именно в Яльчике, как и было в прошлом году. Как программа поменяется по сравнению с прошлым годом? На что будет делаться больше упор? Ну, здесь ну, здесь, здесь наверное, немножко поправлю, а, сезон, а, Пресезонные сборы у нас начнутся уже в начале августа, mm -hmm. буквально через, а, осталось полмесяца. Вот. А, в этом году на данные сборы запланировали несколько групп. А, отрадно, что в этом году наконец-то мы смогли а, приобщить к сборам наших ключевых легкоатлетов, которые представляет наш университет. Огромное спасибо ребятам, которые у нас приедут с набережной челнинского института и сольются с спортсменами из Казани и подготовятся, думаю, достойно к сезону. Если рассматривать сравнение с прошлым годом, также у нас сборах примут участие направления ⁇ это футбол, хоккей, плавание. И большая группа у нас женской волейбольной команды выезжает. Есть изменения по одной группе в этом году на сборах примут участие представители команды нашего университета по спортивному ориентированию. Сезон, в принципе, данного направления у нас открывает спорткаду от вузов, Считаю, что в августе это тот период, когда нужно подготовиться и в сентябре уже быть готовыми выступать на соревнованиях. Хорошо, теперь ближе к сентябрю, как раз перейдем после предсезонных тестов, можно так сказать. Что ждет наших болельщиков, что, чего, что ждать нам, каких мероприятий, где КФО будет играть, где КФО будет задействовано в этом году, изменится ли список мероприятий по сравнению с прошлым годом? Сентябрь не так далеко, уже в начале сентября будем болеть за наших представителей на мировой арене. Буквально в первых числах сентября в России пройдет чемпионат мира по боксу среди студентов. На данный турнир отобрался представитель нашего университета Зайцев Антон, Антон в ранге чемпиона мира уже будет защищать свой титул, надеемся защитит и станет двухкратным победителем. В данный момент он проходит сборы со сборной России на Кавказе, надеемся Антон подойдет к чемпионату и достойно представит наш университет. Кроме этого хотел бы поздравить наш университет и Наше направление фитнес-аэробика, которые буквально на днях выиграли грант на проведение всероссийских соревнований. И в сентябре будем болеть за нашу команду и принимать команды со всей России по фитнес-аэробике. В стенах Казанского университета пройдут всероссийские соревнования по фитнес-аэробике среди студентов. Кроме этого, сентябрь у нас будет богат на спортивные мероприятия. Да, Традиционно спартакиада первокурсников да, начнется, да? Да, все верно. У нас в конце сентября это стартует спартакиада среди студентов первого курса. Но до этого времени у нас запланировано несколько мероприятий. В этом году, 20 сентября, в день празднования международного Дня студенческого спорта у нас пройдет Суперкубок по мини-футболу, где встретятся две э, команды по мини-футболу. А, и э, в наши студенты, наш студенческий спортивный клуб «Казанские иллбарсы» включается всероссийский проект Ассоциации студенческих спортивных клубов от э, СУЗ-зачета к знаку ГТО. Это мероприятие направлено на пропаганду сдача норматива в ГТО. Проект очень интересен. Надеемся, нашим студентам понравится. И лучшие студенты будут представлять наш университет на региональном. И, дай Бог, получится ребятам отобраться на всероссийском уровне. Uh -huh. а, ну и, если забегать вперед, у нас на полугодие первое пройдут традиционные мероприятия. это Близ турнир по по баскетболу среди мужских команд, памяти Левченко, традиционная наша спартакиада, ну и многое другое. Есть несколько мероприятий, которые запланированы, я думаю, будет интересно посмотреть, пока не буду называть их, но оставимся в тайне, будем участвовать, будем болеть за наших спортсменов. – Хорошо, итак, друзья. На этом наша программа подошла к концу, Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии, Алексей Николаевич, большое спасибо, что пришли, увидимся уже с вами в сентябре на мероприятиях, а может быть даже и в августе, и с вами, дорогие зрители, мы уже увидимся с вами в сентябре, когда откроется новый сезон в Казанском федеральном университете, когда откроется новый сезон вообще в России, во всех чемпионатах и так далее и тому подобное. Для вас эту программу вел Роман Полинсков, увидимся совсем скоро, всем хорошего лета, хорошего отдыха, до свидания.